И всем привет, это канал Водовый Стрим его ведущий Аннигилятор. 21.04.17 года на одном экстримов нам удалось собрать сумму для покупки клавиатуры. Мне очень приятно, что вы все-таки помогли мне накопить на данную клавиатуру. Конечно, я могу купить ее сам, в этом проблем у меня нету, но мне была поставлена цель получить э, клавиатуру именно от подписчиков, потому что это, это если честно, очень и очень бесценно. Все-таки это на долгую память, и я надеюсь, играть я стану еще лучше. Кстати, я помню, что мне донатили на шоколадку и мороженку для жены. Это все было куплено. От нее тоже большое спасибо. Ей было очень и очень приятно. Э -э, я обещал зарядить данный видос в воскресенье, но в воскресенье у меня не получилось. Но там стримы, не стримы, дела не надо. Житуха, бытовуха. Вот, э -э, я пошел в DNS, Купил данный девайс. Девайс. На стриме я уже играл на но новой клавиатуре. И знаете, что вам скажу? Земля и небо. Была у меня старая. Страшненькая клавиатура. Ну, потому что у меня на Новый год она залилась. Вот, поломалась. мотки уже не работали. Что вот. Пришлось достать из запасника вот такую старенькую. И почти, почти полгода... А, нет, почему полгода. 4, а, 4 месяца я на ней играл. Вот, все ждал-ждал все момента, когда мы соберем данную сумму. И могу сказать, что... Эта клавиатура оправдала все ожидания Как видите, три оранжевые кнопочки Это Механика И для танков три, ну, Четыре кнопки точнее, Для танков это вполне достаточно Еще раз, народ Честно, спасибо Очень-очень приятно Что вы оценили мой труд Надеюсь, вам нравится наш канал Еще раз спасибо Всем тем, кто помог Тем, кто хотел помочь, но не смог, помог но не смог помочь. В общем, всем спасибо. Всем пока. Увидимся на стриме.